на самом деле неважно какие практики вы делаете славянские египетские критские таоские важно для нас женщины их делать потому что женщина живет на потоке энергии земли как я вам уже сказала и луны вот земля и луна прям ключевые источники энергии для женщины Наш центр сознания находится в матке, я повторяю вам. И мы наполняемся с каждой растущей луной, с каждым новолунием, с каждым полнолунием, мы прямо привлекаем огромную силу к себе, если мы знаем, как это сделать. На убывающей линии мы освобождаемся от всего ненужного, мы очищаем свою жизнь от всех препятствий, от всего лишнего. Когда мы работаем с Землей, мы все эти идеи, мысли, желания, планы, которые есть у нас в голове, мы имеем способность материализовать, потому что это и есть энергия Земли. На да? И если вы не используете эти удивительные источники, вы вообще к ним не обращаетесь, или вы не знаете как, но вы лишаете себя, дорогие мои, очень много вкусностей, вы лишаете себя удовольствия и того, чтобы ваши желания, ваши цели исполнялись гораздо быстрее и легче я практикую лунные практики уже восемь лет Вот я клянусь начиная с самых простых там положить кошелек на растущую луну на окно прочитать заговор в полнолуние сделать ритуалы я не имею ни одной претензии к силе луны или земли все работает я благодарна я с радостью делюсь этими практиками и ритуалами в своем женском клубе. И я знаю, что если вы как женщина позволяете себе начать взаимодействовать с этими силами, получать их помощь, все, что нужно, это внимание, это энергообмен, да, это подключение к определенным силам вам начинают с той же силой с той же энергией помогать и самое главное что женщина тогда возвращается в свой природный энергетический каркас она становится энергоизбыточной наполненной никто не может дать женщине извне дорогие мои энергии никто вы думали об этом вы можете даже деньги предлагать вам никто энергию извне не даст энергия не продается в этом может быть уникальность ее, но энергия генерируется внутри на самом деле это так и э, хорошая новость в том что мы действительно можем э, генерировать эту энергию в себе приумножать ее как стать вот этим вот наполненным сосудом да? и вообще почему кто-то должен заботиться о том чтобы вы были наполнены? Ну, на самом деле, вы никому ничего не должны запомните это, пожалуйста, мои дорогие девочки. Все, что вы должны, и то мне не очень нравится это слово, все, что вам нужно делать, это научиться заботиться о себе, любить себя, принимать себя и заботиться о себе в том плане, чтобы наполняться энергетически, учитывая, в каком мы с вами мире живем. Мы живем в мегаполисе, мы вынуждены в течение дня проявляться по-мужски, отстаивать свои границы, интересы, где-то с кем-то конфронтировать, да, э, выполнять мужскую работу, достигать целей, зарабатывать, платить по счетам, обеспечивать семью. Есть разные сценарии, мы должны, но это же не делает нас мужчинами. И если мы владеем знаниями, информацией о том, что нужно кое-что для себя еще делать помимо этого и это не требует сверхусилий это не требует большого количества времени это требует только желания ну и хорошего проводника учителя да? всего то и нужно делать что заниматься женскими практиками эти практики разные это практики лунные это практики с энергией земли это таотские практики это э, практики антистресса практики движения в покое практики освобождения от негативных эмоций разные но мы должны это делать для того чтобы быть наполненными понимаете да? то есть мы должны заниматься собой и это должно э, войти в такую же привычку, как заботиться о ком-то, как работать, как, не знаю, там, убирать в квартире, потому что от того, насколько женщина энергоизбыточна, зависит не только ее успех, ее благополучие. Если вы замужем, если у вас есть дети, или если вы в отношениях на самом деле энергоизбыточной женщины влияет на все ее окружение и женщина она способна поднять мужчину на своей энергии очень высоко сделать мужчину более успешным это на самом деле так на при правильном подходе когда правильно думает когда правильно взаимодействует с мужчиной почему я об этом говорю ну потому что это действительно важно во многих парах может быть вы не работаете но вы хотели бы чтобы ваш мужчина был более скажем так успешным женские практики дают это, когда женщина наполнена энергией, она наполняет своего мужчину. Это не обязательно про секс. Есть несколько уровней взаимодействия: эмоциональный, ментальный, духовный. Когда идет вот этот энергообмен, всегда идет, присутствует в отношениях обмен потенциалами, всегда. И если женщина наполнена, она может сделать своего сына настоящий мужчина, потому что она проявляется как настоящая женщина, по-другому не работает. Она может сделать своего мужчину более успешным. Это действительно так. Помимо того, что сама будет здоровой, понимаете? Сама будет здоровой, сама будет реализованной, сама будет <кхм> радостной от того, как живет. А это ключевые моменты. Как стать энергоизбыточной женщиной? Как ей стать? Ну, дорогие мои, просто обратить внимание на себя как на женщину, увидеть в себе женщину, не той, которая должна, да? не той, которая ставит себе цели, не той, которая проявляется как мужчина, а изначально женщина. Пришедшая в женском теле значит женщина. И подумать о том, а какая я женщина? Какие мои первоистоки? Что я себя как женщина представляю? Да? Начать думать о себе как о женщине. И я уже говорила, что хорошая новость в том, что любая женщина, независимо от возраста, независимо от возраста, вот это самый, я не знаю, наверное, самый больший дар, который мы с вами получили, мы можем восстановить свою связь и с Землей и с луной и со стихиями и мы можем начать или научиться как правильно сказать если вы этого никогда не делали научиться если делали периодически начать делать это системно наполняться энергией, получать вот эти силы и ресурсы извне для чего для того чтобы свою жизнь сделать легче когда женщина наполнена энергией она Энергия избыточна. А это значит, что у этой женщины проявлена ее внутренняя сила. И такая женщина, безусловно, умеет строить отношения, умеет влиять на свое окружение, она способна сгармонизировать пространство вокруг себя, у нее достаточно энергии на это. Она способна быть хорошей мамой, она способна быть хорошей женой, она способна себя реализовать в социуме, если мама и жена это не те роли, которые ее интересуют. Но при этом делать это из женского состояния то есть состояние энергоизбыточности и хорошая новость в том что мы действительно можем в любом возрасте в любое время в любом моменте начать восстанавливаться наполняться энергией учиться взаимодействовать получать на самом деле помощь я это называю когда я стала заниматься умными практиками, Боже мой, я для себя это расценивала, как вот получать помощь. У меня были моменты, когда очень трудно было с деньгами, и я была одна с дочкой, очень трудно. И я когда делала вот эти практики, новолуние, полнолуние, я это делала с такой верой, с таким вот ощущением, что реально вот эта луна, на которую я смотрю, она мне помогает, наполняет, слышит. И это творило чудеса в сложные моменты в периоды когда ну, кризисы и другие моменты были все получалось все происходило поэтому я верю в силу женских практик это действительно так у нас у женщин от природы заложены эти способности. я их называю магическими способностями, потому что только женщина способна на самом деле так раскрутить пространство, привлечь нужную энергию, только женщина способна. Когда мы направляем с вами внимание на что-то, мы там начинаем взаимодействовать с луной или с землей или со стихиями, мы становимся волшебницами, мы способны, потому что наш центр сознания в матке, наша природа такая, у нас там хранится опыт всех предыдущих поколений женщин, живших на Земле. Мы обретаем знания, мы чувствуем, что и как. Мы становимся волшебницами. Понимаете, мы начинаем влиять на свою жизнь на свою реальность это действительно так но это может происходить только когда у вас достаточно энергии когда вы энергии сбыточными и именно этим дорогие мои мы занимаемся на женском клубе новолуние полнолуние все все праздники колеса года вот ближайший будет йоль да, это день зимнего солнцестояния имбол будет в феврале будет астара в марте и так далее все праздники колеса года в их сакральном смысле понимания когда можно действительно получить от природы от окружающего мира то что хочешь отблагодарить правильно чтобы жизнь становилась лучше более благополучной затмение вот всего Сегодня у нас сами лунные затмения, коридоры затмений. Это можно использовать всегда для того, чтобы улучшать свою жизнь. Я в своем клубе я провожу специальные ритуалы, техники, практики. Для чего? Для того, чтобы проявляться по женски, быть энергоизбыточной, то есть все время наполняться. Я даю очень много техник по этому поводу и чтобы привлекать в свою жизнь желаемое дорогие мои, это действительно так. Я думаю, это понятно, да? Если вы хотите а, принять участие в моем женском клубе, если вы хотите научиться, живя в мегаполисе, работая как мужчина, все равно оставаться энергоизбыточной женщиной. Конечно же, я приглашаю вас в свой женский клуб, потому что именно этим я и занимаюсь. Я начала с себя, и а, вот уже сколько лет я провожу женский клуб онлайн, а, где несколько раз в месяц мы встречаемся на специальных тематических занятиях. И а, я даю вам те техники, те инструменты, которые помогают вам быть женщиной энергоизбыточной энергодостаточной проявлять свою природу реализовывать себя и делать свою жизнь более гармоничной если вы хотите стать участницей моего женского клуба я вас приглашаю я сейчас расскажу подробнее, что из себя представляет женский клуб онлайн. Может, кто-то из вас впервые, да, наверное, слышит о нем. Вы меня, может, привыкли больше как нумеролога, э, слушать как специалиста по реинкарнационке, по кармотерапии. Но мой женский клуб со мной уже много лет. Женские практики, на самом деле, я провожу уже 10 лет. Каждый месяц подряд, один раз в месяц, я провожу женские практики. Я их проводила 9 лет вживую, да, независимо от того, где я находилась, в какой стране. Ну, в 2020 году провожу онлайн 10 лет уже представляете, каждый месяц без пропусков, даже когда июле мой день рождения поверьте мне большой опыт у меня в этом плане есть а мой женский клуб я его создавала специально для того чтобы любая женщина неважно это мама с детьми это женщина которая работает очень устает, это женщина у которой свой бизнес свои проекты могла для себя взять то что нужно где-то антистресс, где-то успокоение, где-то наполнение. Потому что в процессе занятий женского клуба постоянно каждый раз новая тема. Есть практики и занятия, где мы прорабатываем, например, самооценку, уверенность в себе. Есть практики чистки, очищения, освобождения от прошлого. Есть практики, когда мы работаем с кармой женская родовая карма личная карма какие-то кармические коррекции да? есть практики привлечения денег тематические вообще целое занятие посвящено деньгам и вот это все в моем женском клубе представляете каждое занятие это отдельная тема и если вы присоединяетесь к моему женскому клубу конечно же для вас совершенно другие условия потому что когда я провожу эти тематические занятия и хотят люди присоединяться соединиться извне то стоимость совершенно другая да то есть разовое участие оно имеет свою цену можно конечно переходить на разовое участие но это гораздо дороже чем если вы становитесь участницей моего женского клуба да. здесь у вас особые привилегии особые условия потому что вы как бы доверяете мне вы решаете что вы идете со мной по этому пути и для вас все самое лучшее да. Прежде чем я вам озвучу, какие условия участия, хочу сказать, в чем уникальность моего именно клуба. Много сейчас женских разных клубов, честно говоря, какие-то из них хорошие, какие-то, ну, оставляет желать лучшего, какие-то мне нравятся, какие-то, я считаю просто а, филькиной грамотой. В чем уникальность моего клуба? Ну, во первых я не только. Специализируюсь на женских практиках и женских тренингах, я все-таки прежде всего интегративный психолог, я специалист по кармическим коррекциям, я специалист по энергоинформатике, и это определенный уровень. Это определенный уровень, и это определенная глубина всех техник и практик, которые я даю. Во-вторых, занятия в моем клубе 99% практики. Рассказываю я мало, только отвечаю на ваши вопросы, давая основные да, какие-то моменты, лекционные материалы совсем чуть-чуть. В основном это практика. Это либо кармические коррекции, либо это практики по привлечению денег, либо антистрессовые, либо это ритуалы, соответствующие дню. Да? и на самом деле это очень эффективно потому что ну поговорить любой может почитать можно что угодно информацию любую найти но вот использовать конкретные инструменты и проделать определенные нужные практике в правильный момент времени это то что на самом деле дает хороший результат в этом уникальность моего клуба я много всего знаю я много всего практикую сама лично веду я женский клуб уже пять лет женские практики 10 лет и мне есть чем поделиться есть что рассказать и когда вы начинаете применять в своей жизни Ритуалы, практики, медитации в нужное время, в правильное время, да, с определенными атрибутами в вашей жизни начинают происходить настоящие чудеса. И я хочу, чтобы вы присоединились к этим чудесам. Я приглашаю вас в свой женский клуб. Есть несколько вариантов участия. Давайте я вам расскажу какие, и потом расскажу о результатах. У нас сегодня открыта самая ранняя продажа на мой женский клуб на следующий год да? Вот есть вариант купить абонемент на три месяца он стоит 6 900 но я на самом деле рекомендовала бы вам посмотреть в сторону годового абонемента потому что есть целый ряд преимуществ годового абонемента я сейчас скажу вам какие но вы естественно можете смотреть что и как у вас да получается по деньгам и так далее сегодня самая лучшая цена будет еще одна продажа женского клуба в декабре но цены будут выше значит каждый месяц проходит два занятия да, и это всегда тематические занятия, каждый раз разная тема, разные практики, разные ритуалы. Если вы выбираете, например, давайте я приведу пример на, ну, на годовом да, абонементе, расскажу, какие есть бонусы дополнительные. У него. Поскольку каждый месяц проходит два занятия в клубе, то в целом у нас получается 24 занятия в год. На самом деле получается где-то 25-26, потому что есть бонусные занятия. Некоторые, ну давайте считать минимум 24. Если разовое занятие, когда ко мне присоединяются, на разовое занятие, как на мастер-класс тематически, оно стоит минимум 2290 рублей, чаще всего 2900 или выше. Разовое участие. Когда вы покупаете годовой абонемент на 12 месяцев, да, его стоимость 18900, и может казаться сразу М -м -м", как бы много. Но если вы посчитаете элементарная арифметика, то стоимость одного занятия при покупке годового абонемента составит всего лишь 756 рублей, представляете? А это одно занятие, это все равно как сходить на полноценную консультацию к психологу или к коучу, потому что проработка идет колоссальная. Занятие длится полтора-два часа, очень многие моменты прорабатываются. Ну и посудите теперь сами. Выгодно или нет покупать годовой абонемент.